Данное видео создано в развлекательных Пожим целях. Все показанное ся. сегодня по Руэда. Трэг, а мне семечек, а мне. О, сразу. Чек поробей компас наклад, я знаю конец, я буду богат. Я отмечаю добычу на карте, потом беру ее, будто пират. Пират, ребятки пират. Зацените. Не успели подъехать, сразу. Сабвуфер, колоночки. Аукс кабель, который нам надо. Да, колоночки, ну такое. Пойдет на продажу. Я думаю, на барахолке за 500 рублей мы этот центр продадим. Вот так вот выглядит сабвуфер. Ну это бюджетная тема. Ну пойдет. А вот пылесосик. Детя, а деду надо. Интересно. Соцените. Дексп. Килкон 800 ватт. Ну такой можно продать, я думаю, за 1000 рублей спокойно на том же Авито. И акустику можно... блять, заебал! Ну хрэ перебивать, нахуй. Да я скажу. А колонки с можно также продать за 1000 рублей, если все-таки вот этот порванный динамик будет нормально работать. Короче, считай, 2000 рублей нашли, ребятки. Так, надо это все сразу сюда положить, а то сейчас дворники подойдут, скажут, это мое. А? Нифига себе, ты нашел. А что это? Это фара была, я Фара, в которой моторчик внутри какой-то. А, корректор фар, типа. Да, это он. А вот это Офигеть. Линза Реально, можно ребят. Зацените, сейчас. сюда можно лампочку вставить и будет топовый прожектор. Вот с такой вот линзой большой. Вот это интересно. Рюкзачок. Что за бренд? Ну, Он целый, вроде. А, нет, Ой. тут чуть молния поломана. Это для ноутбука рюкзак. Ладно. Ну, он плохая молния. Да 100 его можно, я думаю, взять на продажу. За 100 рублей, может, кто-то купит. Он зато чистенький, нормальный фара, вот эта прикольная находка. Но это не на продажу, чисто нам. Где-то сюда, где-то дядю, нядя. Так, смотрим, что здесь. О, вот и вторая фара. А, нет, тут линзы нет. Где линза, блин? О, плитка электрическая. Мечта, мечта. мечта. Ой, она в слюнях, прикинь. Ребят, смотрите, ее взяли и оплевали. Тупо слюной наплевали на нее. Это реально слюна человеческая вот сверху. Выдергивай-то провод нафиг. Оплеванную я не буду брать с помоечки. Я брезгую. Оставь так, это металл. Заберут дворники. Ну что, поехали дальше, неплохо, блин, колоночки, пылесосик. Эта ручка, кстати, разбирается, надо с... сумку найти побольше. И ребят, подошли к помойке и в этом мешке обнаружили огромный вынос хаты. И оттуда сразу же выпал вот такой вот ножичек с компасом. Коллекционная мерная ложечка. Это лабораторная. Чухацловацкая, очень старая коллекционная какая-то ложечка с палочкой. Нет, ребят ну ножик вот это вообще топовые ложечка какая-то странная о тут пакет со шмотками Сумно. целый пакет шматья. Да. ребят какие-то детали очень интересные что это такое кофемолка или чего вот такие детали металлические на улице ветер жесть скумбрия вот, ребят ребятки по консервочка это с кухни да все Вы да Макароны, вот вообще запечатанная пачка макарон. До 2021 года просроченные. Ну что, что им будет? кто Свеча. Но это вдруг свет выключат там. Давай его заберем, продадим. О, топовые макароны, ребят. Красная цена. До 13.06 они не просрочены. Это на продажу. А, Держенькая. да ладно. Вот мы трубку нашли курительную. Дима говорит, что это именно для этой трубки вот эта штука. Ну правильно, да, типа мерная ложечка табак засыпать, палочкой там чистить вот эту дырочку, а вот этой штукой вталкивать вовнутрь табак. Прикольно. Вот, получается, набор нашли. Короче, наверное, вот этот пакет с вещами так и возьмем. Потом разберемся, что там. По-любому эти вещи на продажу пойдут. Так это вот кофемолочка, ручная а, кофемолка, ты ее собрал в итоге. Да это на барахолку продастся, это там на барахолке топовая тема, блин, старая. И да, вот, можно. зацените, ребят, в полном комплекте. О, топовый пенопласт для отправки чего-то, сотри, с уголками. Офигеть. Да мы его, блин, не увезем, он развалится. Ну, кстати, мне бы такое очень пригодился монитор тот же отправлять. Подумаю, короче, ребят, брать этот пенопласт или нет, но для отправки посылок это просто очень необходимая вещь. Что-то тяжелое. Да не уступиться. Нет, это. Хачапури или как? А, он еще засохший. Бомжам оставлю. Но ну, можно было погреть, конечно. Я хочу. Пиццы. Хочу пиццы. Я хочу пиццы. Очень сильно. Хочу пиццы. Я хочу пиццы. Дайте пиццу. Пиццу хочу. Где пицца? Блин? Не люблю эти хачапури, блин, пироги. А вот пиццу, барбекю-пиццу хочу. Нет. Дим, купишь мне барбекю-пиццу? Нет. А чего? На помойке есть она, надо найти. Ну ладно, это попытаемся есть. сегодня найти, так. да? Что будем брать? Будем все это брать на продажу, эти шмотки. Просто так бери, неважно. Yeah. Нифига себе, не успели подъехать сразу два кулера. Один RGB-шный, второй тихий. Берем для сбора компов с помоечки. Пригодятся. О, а тут как раз запчасти от ПК. За три. От корпуса. От интересного какого-то корпуса. Термалтейк. Передняя часть. Тяжелый такой а посох. Вот ну, да это от передней панели провода. А еще вот такого это... ценного. Тоже оттуда. Это USB-шки подключаются от передней панели, это Дим. Не... А То есть а... это USB на переднюю панель входит вот Сата кабель врач. возьми. Ну это классика. Вот плат. Вот, смотри, какой ковер. Вот это нам бы в гараж. Клопики есть в нем? Я думаю, нет. Смотри, он какой пышненький. Давай заберем. Хороший ковер, хороший ковер, Дим. Вот это только не будем стелить его, отложим на потом. Ребят, вот этот ковер, блин, постелю в гараже, потом-ка уборку сделаю. Он вообще классный такой пепельный. Как раз в гараже ковра не хватает. но ну, а это так, шляпа по 20 рублей. Вот эту сумку нахер, она драная. Ну, рюкзак вроде бы как тоже драный весь. Ну, такой уже подустал капитально. А он да он не кожаный, это дермантин. Ну, смотри сам, карманы только проверяй всегда. Руслан Че. Я очень хочу съездить и прожить там месяц, в Дубае. Я хочу, чтобы когда вышла PS6, она была у меня. Ха, куда? Своя? От кого? Человек хочет в Дубае месяц пожить и хочет PlayStation 6. Офигеть. Ну, что, неплохие мечты. Ребят, зацените, как мы затарились находочками с помоечки. Снизу ковер, раковина, мешки с мешками. А здесь мешки с находками всякими. Ну, правда, там одна фигня. В основном, одни шмотки. Но все равно, блин, нормально. Сейчас поедем на следующую кормилицу. Пора нам уже машиной обзаводиться. О, кормилица. С вот таким вот что это? Ну, это для спорта, это как называется -то? Обруч его, кормилица с обручем. Вот здесь его повешу, кому на, пусть забирают. Мне это не надо, на продажу, треново продаж. Ребятки, я не знаю как у вас, но я вообще по жизни добрый человек. И когда я вижу человека, которому нужна помощь, то мне тяжело мимо пройти, я всегда пытаюсь как-то помочь. Так и на этой помойке, в общем, произошла такая неожиданная встреча. Мы подъехали к помойке, как обычно, ничего там не нашли. Но встретили там мужчину, которого зовут Влад. Он стоял на костылях и что-то там искал одежду вроде я сперва на него внимания не обратил потому что я сразу запрыгнул в кормилицу а потом к нему подошел спросил что с ним такое почему он на костылях почему он в помойке роется он рассказал в общем свою историю но это было не снято на камеру я просто охерел ребят в какой жопе человек оказался хотя он всю жизнь отработал всю жизнь платил налоги а сейчас он уже больше года Сидит без работы и оказался в финансовой жопе. Вот. Ему очень тяжело. Ребят, просто послушайте, что Влад рассказывает. 21 февраля мы сидели с друзьями, короче, выпивали. Но ну, я по-честному говорю. Угу. Не хватило, блядь, Ну, по послали нам гонца. Ну, пошел, сходил, еще купил бутылку. Угу. Обратно возвращаюсь. Ну, уже поздняя ночь, как бы. Темновато. Но все равно видно, нормально, во дворе такой сугроб я думаю наступлю на него перешагну на следующий сугроб у нас mm. не, не mm -hmm. вот наступаю а там суглоб я думал это кочка а не сугроб это был суглоб и снаружи был такой жесткий насты mm -hmm. а наступил нога провалилась короче и получилось типа как труба нога была зажата в этом сугробе я равновесие потерял упал а нога осталась и весь сустав разлетелся как этот как мне хирург мой сказал, блядь, я собирал твою ногу, как Кудик Рубика. Новому хирургу пошел в поликлинику, посмотрел, да, блядь, это такое говно, да ты че, ты ходил на этой ноге? Я говорю, да, ходил. То есть на гололеде, я на костылях, на общественном транспорте никак. А -а -а. Жена с воспитательских денег мне востегивает на таксо. Туда рублей 500, обратно рублей 500, короче. Мне в косарь вставала только поездка эта. Плюс вы уже без работы больше года, да? Или да, год? Года, да. И у вас съемная квартира, и плюс еще ипотека. Да, да. Как вы поняли, у меня с ним похожая ситуация. Только я палец сломал, куда мне спицы вставляли. Но уже, кстати, все прошло, только вот палец не сгибается а у него нога, что совершенно другое, намного жестче ситуация. Самая тут большая проблема в том, что больше года он уже с ней ходит, не работая. Его жена работает воспитателем воспитательном детском саду, зарплата у нее 31 тысяча рублей, и им на жизнь вообще не хватает, потому что они за съемную квартиру платят 15 тысяч, плюс у них ипотека 15 тысяч. И вот больше года они сводят, ну, чисто концы с концами. Его сын ему пытается как-то помогать, но сын тоже не богатый, чтобы постоянно помогать. В общем, ребят, Влад нуждается в реальной поддержке. Я думаю, что мы вместе сможем ему помочь, чтобы он пошел в нормальную клинику, где ему сделают операцию. Потому что он все делает бесплатно, по полюсу этому, где никто ничего делать не хочет, и нормально ему ничего там не сделали. Там все переделывать надо. Ему нужно опять операцию делать. В общем, денег нужно много. И очень жалко человека, потому что это просто жесть. Заходите в описание. Там вы найдете его карту. Вот Поддержите, кто чем может. С миру по нитке, как говорится. Кто чем может, помогите. Карта в описании. Там, хотя бы, я не знаю, по 10, по 100 рублей. Если много человек скинет, то ему будет намного легче, ребят. Потому что ситуация прям жесть. Я не знаю, что говорить, короче. Потому что я, у меня не благотворительный канал. Как бы. У меня первый раз такая ситуация, когда я пытаюсь... Помочь человеку, чтобы вы тоже помогли, я тоже помогу, чем смогу. Потому что ситуация реально стрёмная. То есть человеку реально тяжело. Нужно помочь реально, ребят. Опа, да стой. Капец, ребят, как тяжело ездить, -ка, а скутер так забит находками с помоечки. О, чувак, там вынос шматья. Да тут еда. Еда. Это из самоката. Ммм, сметанка. Ребят, всякая еда. Иди сюда, зацените, в ребятки блинчики с заварным кремом и грушей. Годно до 18 мая. Сидим, какое сегодня 20-е, блин, на два дня просроченное. О, сметана из лавки 15 О, даже не просрочено до 11 июня. Берем. Так, дальше в ребятки еще сметанка до 11 июня. Ой, какой балдеж у меня тут уже две баночки сметанки, так сейчас будет еще три баночки сметанки, четыре баночки сметанки, ребятки, также до 11 июня 2022 года. Радует, что не до 21го. Так, дальше что у нас тут? Мм, какая булочка мягенькая, с чем она? Слойка с курицей и перцем. Мясо не особо хочется. Не хочется, знаете, чего? Чего-нибудь сладенького. О, сметанки. Смотри, она не просрочена, чего. Она не просрочена, реально. Она офигенная, Дим, сметанка. Вот смотри, сколько баночек. <гас> Минус одна баночка. Ну ладно. Вот, смотри, тут еще кулинариум. Салатик какой-то. С бабами. Ребятки, с бабами. Так, а срок годности какой у него? Не знаю. Так, ладно. В общем, у всех этих продуктов... Вот творог, смотрите. Свежее завтра творог. 5% ребятки, 5%. Так, Ну короче, это все мне не аппетитно А вот это вот, очень аппетитно Вот всю сметанку забираю домой Из нее можно будет эти сделать Блинчики, сырники Много всего можно из нее приготовить Но я, блин, готовить не умею ну, Попрошу жену, пусть она это Придумает что-нибудь, что можно сделать С этой сметанкой И Одну баночку я бы прям сейчас съел бы Как воду бы выпил, целую бутылочку Я пока тут Извлекал сметанку, Дима Затарился огромным количеством разного шматья. А это что? Пацаны, ну с вас по лайку, потому что это рука для дрочки. Называется «Рука-незнакомка для дрочки». Опа, и полетел. Ха -ха. Забираем руку. Прикольная тема, ребят. Можно ей лутать кормилицу и не, и не контактировать с мусором. Только рука очень слабая. Так, ну попробуем этой рукой что-то взять. Так, допустим, я хочу взять вот эту вот упаковку от шоколадки. Оп. Он даже не может эту упаковку взять. Так, вот эту пивную баночку. Опа. Пивную баночку взяла рука. Так что она не совсем бесполезная. Набор стопок. Нифига себе. В таком кейсе, ребят, набор стопочек. Так тут битых, битые здесь есть, Дим. Какая-то разбилась. Там стекло валяется. Но стопочки такие на продажу пойдут. Все, можем забрать. Вот это разбилось только и все, остальные целые. Нормально, ребят, затарились, жесть, помоечка радует. Так, ну а по сметанке, я хочу продегустировать вот эту баночку сметанки. М -м -м, сметанка из лавки, в ребятки. М -м -м -м. Ну, какая беленькая она. М -м -м -м. Главное не просраться мне. Ну что ж, ребятки, помянем. Ну, как я и думал, сметанка просто идеальная. М -м -м. как вкусно, очень питательная сметанка. А самый кайф тут в том, что у меня помимо этой баночки еще есть целых 4 баночки. Вот они лежат. Пойдут эти банки на готовку, а эту мне сразу напрямую в желудок. М -м -м. Дим, будешь сметанку? А что не хочешь сметанку? Она очень вкусная. Пакет да вкусная очень а -а -а. О. О, да ну нахер Нихера себе Целый пакет одноразок Ой-ой-ой Какие интересные А человек их сюда выставили, не знали куда Утилизировать что ли Ребятки, куви-эйр Блю-раз, ашкуди Еще шкуди. Аш И вот вейп сол. Еще шкуди. Топовый, кстати, Ашкуди. Я сам такие покупаю. Еще шкуди. Ну тут потекло все. О! Ля. Ашкуди дать! Не дам! Ребят, нифига себе. Ашкуди жижий Смотрите, полбака жижей еще. Вот еще или что это, фуфи-фильм, бренд какой-то. Маскин, капец, тут одноразок. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 одноразочек, вот такие, кстати, по 50 рублей продаю. И посчитаем, 50, 50, 100, 150. И это все по 20. Ну, короче, рублей тут на 250, на 300 одноразок. Просто бомба. Вот тетя забираю. А, еще плюс у меня ж тут. Вот, в других контейнерах парочку одноразок я нашел. Вот еще две. Вейпсол тоже топовый с зарядкой. И вот такая вот. Вот тетя, дедю, нядя. Вот тетя, нядя. Работает? Да, работает да. Нечера себе. Нормально. Ты не проверял? Нет, еще. Может, все то проверишь? Ой-ой-ой-ой-ой. Как, штыривает? Да. Заебумба. Но вспомни, что это вредит здоровью. А вам, ребятки, вообще не советую эту шляпу употреблять. Оно вызывает зависимость и вообще непонятно, какой вред от этого. Так, это, короче, не на эту шляпу употреблять. Понял, Дим? Эти одноразки вызывают не человеческую зависимость. Да. А Я тоже бросить не могу, блин, тянуть одноразочки. А есть тут еще одноразки. Вообще бак пустой, нифига нету. Блин, бак пустой, вот это обидно. ДИНАМИЧНАЯ Чё с тобой? Илья, Все нормально? Да. Хочу. Ребят, ну это просто пиздец. Я не знаю, как это описать. Вы посмотрите на эти лакоцакели. Что это такое? Это что за покемон? Это стиль? Рлороса. рлароса бренд. Ну, посмотри, Ну, это просто, ну... Это пиздец. Убожество высшей степени. Это полный шлаг. Полная залупа. Я очень злой от этой обуви. Вообще, где техника? Я не пойму. Нет, техники одна залупа, блин. Вот это вот просто, ну... Я возмущен очень сильно. Где техника нормальная? Где она? Мы целый мешок с шляпной обуви тут насобирали. Одна залупа, ребят. Ну, что могу сказать? Я очень расстроен. Видно, люди нищают, ничего не выкидывают, а конкурентов становится все больше. Техники нет, одна потасканная обувь шляпная и все. он три мешка залупы набрали на помойках. Одна залупа здесь, ребят. Один шлаг. Ни на меня одежды нет, ни не на Димы. Жесть. Я сейчас, ребят, злой, как голодный удав. Вы посмотрите на этот обрубок. Ну что это за недопомойка? Вот так выглядят полноценные баки. Видите, какой он широкий? А это тупо обрубок какой-то. Что это за недобак? Давайте осмотрим его. Может, он порадует. Ха, в баке кто-то штребух написал. Но ну, это классика, ребятки. Где находятся? Одна залупа здесь Потому что бак обрубленный Зачем вообще ставить такие обрубки Не бак, а шляпа Где техника, где айфоны все Где аймаки Где оперативная Дидер, четвертая память Где процессоры Где все, я не пойму Где, чем мне живиться в это, С этого обрубка, чем Опа, а тут чего Оу, oh, щит Светильничек в коробке только он разбитый на две части. Ничем не порадовала кормилица эта обрубленная. Выставка обуви. И все бесплатно. Все для нас на барахолочку детской. Шляпетки это все купят по идее. Оно целое, нормальное. Что у нас в баке? Прошлый раз мы тут нашли силиконовую жопку. А вот и рюкзачок там лежит. Надо его как-то доставать, Дим. Кстати, есть, ребят, информация, что Дима забрал силиконовую жопку себе домой отмыл. Для каких целей? Интимных. Нормально, нормально. Давай этот рюкзак заберем как-то. Я это точно не дотянусь до него. Залезь, повисни вот тут вот на брюхе и достань. Давай я тогда. Я-то профессионал, конечно смогу. Давай. Но он пустой, а еще от бренда Демикс Проверь молнию, все целое берем Омальный рюкзачок, ребят, оцените Целый, пойдет Сразу обувь с помойки в него И продадим вместе с рюкзачком Так, что тут у нас? Да ладно, Дим Тут прикольный набор Мышка и клавиатура Набор Logitech Правда он грязный, а передатчика нет Но в мышке должен быть один Нет, это Bluetooth может быть да хрен узнает, сомневаюсь. Ну, возможно, заберем. Мышка, клавиатура, Logitech топовый комплект для какого-то типа планшета или телефона на андроиде. Правда, подзарыганная на отмывать, но ничего страшного, пользоваться можно. Продадим это на рынке. Может, рублей за стол. колготочки, Дим, колготочки. О, одноразочка. Давно не находил одноразочки. Аж куди. беру. О, смотри, куртка прикольная. Нифига себе, ребят, куртка Коламбия. Размер L. Женская. Коламбия, ребят. Тупо Коламбия. Коламбия Титаниум. Офигеть, топовая куртка. Не взяли, выкинули, блин. Че с ней не так-то? Такая куртка в магазине ну тысяч где-то 7 стоит. Но она женская, к сожалению. Вот это, блин, обидно. Или мужская, я не пойму. Блин, я не пойму, мужская или нет. Если мужская, то я буду носить. Блин, 5% заряда. Надеюсь, эта помойка порадует находками. Оп. О, какая коллекция! Капец! И все для заднего прохода. Можно столько геморроев вылечить. Ребят, топовые огурцы. И такие добротные, размерчик, то, что надо. Блин, да я бы тут на салат бы набрал. Надо себе выбрать штук 10 и увезти. Реально топовые, блин, огурцы. Их только шкурку обрезать, порезать, и будет топ салат. И помидорок можно выбрать. Просто сказка. Ребятки, мы подлетели к очередной кормилице. Толпа подписчиков уже стоит дежурит. Че нашел? 3 О, 3 вынос с хаты, давай. 3. Покажи. 3. Че, целая сумка шмоток? Да, да. да, ну задолбали эти шмотки, ребят. Посмотрите. Раз, два, три, четыре мешка, блин, шмотья И тут еще очередной пакет шмоток, блин. Уже пора секонд -хенд свой открывать, Дим. Помойка нехило одевает, особенно на выходных. Но где, где техника-то? Где? Опа, Дима. Смотри, тут надувной круг в коробке. Фитнес-бол. Пацаны, нате вам круг, надуйте его, и будете тут и футбол играть. Это вот огромный круг для фитнеса. Будете тут на площадке фитнесом заниматься. О, лё. Лё. Вот какая красота теперь будет на помойке, ребятки. Посмотрите. Посмотрите. Ой, чуть сломал. На вот сюда поставить, украсить кормилицу. Или не? вот эту парковку украсить. Да блин, куда не повесить, это будет красиво выглядеть. Только я крючок поломал. Блин, куда бы это ведро поставить? Блин, куда это повесить? Сюда, короче, во. Во, красота. Теперь помоечка красивая, очень по-домашнему уютная теперь. Так, а это что? Нифига себе, Дим. Как ты такое не увидел? Тут в коробке электровыжигалка, нифига себе, охренеть, советский выжигатель, ребят, в коробке, советский выжигатель, вообще как новый, с инструкцией, электровыжигалка, сейчас скажу, какого года, 85 пятый год, ребят, цена 6 рублей 30 копеек, чувак, это коллекционеры купят, смотри, Борисов, Бренд Борисов. Уголек называется. Борис. Офигеть. Забираем. На Авито данный прибор стоит вот столько. То есть мы его за столько же и продадим. Это коллекционная вещь, ребят. Это еще в СССР сделано. Капец. Редкая штучка. Просто возле бака стояла. Могли бы и не заметить дальше поехать. Ребят, вы посмотрите сколько барахла. Вся эта куча. Тут в основном одни вещи. И вот еще пару пакетов. Вот эту всю гору мы насобирали где-то за неделю. И скоро поедем на барахолку всю эту кучу продавать. Тесно сколько удастся заработать. Но если что выпущу видос барахолочки. Ну тут до хера капец всего. Сегодня мы, блин, где-то только мешков пять, шесть. Не, мешков 10. где-то мы сегодня за один день набрали вещей. Это просто выходной день. выходные дни очень много вещей выкидывают. Ну, что-то техники маловато у ребятки. Грустненько из-за этого. Вон, выставка обуви опять. Что-то кормилица галековая, шляпная. Поломанный самокат. Ого. А что это за вкусняшки? Нифига себе, печенюхи какие-то. Я так есть хочу. Все по сроку годности. А срок годности до 23 года, ребят. Сейчас буду кушать печенье. Блин, я такой голодный. Смотрите, какое аппетитное. Какое-то Финлянд... в Финляндии, наверное. С Финляндии привезли. Дим, сейчас будем хавать шоколадное какое-то дорогое, финляндское. Из Финляндии, ребят. По сроку годности все с ним хорошо. Вот какое-то молоко. О, до 18 августа 2022 года. Поедим сейчас печенье и запьем вот этим не немолоком. Написано, не молоко, овсяное. Вообще балдеж. Перекус. Так, что тут еще есть на перекус? Нормальная еда, вообще хорошая. Вот, спаржа с морковью по-корейски. А это что, греческий йогурт какой-то? Наверное, без вкуса я такое не люблю. Ну, я люблю вкусно покушать с помойки, ребят. Поэтому я такое уже заелся, блядь, на этих помойках. Дим, бери печенье, угощайся. Оно не просроченное. М -м -м, вкусняшка. Сердечко это. А что по начинке? Нормально, вкусно. Давай ты ешь тоже. Дим, ну, конечно, я буду есть. Потому что я вообще-то первый сказал, что я это съем с помойки. Ммм. Да ну внутри, как, знаете, овсяновая. С помойки в шоколаде. Сейчас все съедим. И запьем не молоком. Печенье обалденное. Уплетаем за две свети. Помойка кормит. А вы не завидуете. Не завидуете вы нам. Не завидуйте. Ребят, открыли вот это не молоко. И Дима сказал мне, что никак в жизни его не пробовал. Я-то пробовал. Давай, Дима, делись впечатлениями. необычная да ну но... как бы на вкус как молоко но все равно чуть, -чуть не похоже как будто не то что-то молоко с подвохом а печенюхи мы уже почти все схавали и нам мало я бы еще хотел такую пачку схавать мочка так кормит ребятки просто кайф о шмотки о чувак тут техника музыкальный центр смотри колонки все. офигенно а, так это, ва... а? Это топовые колонки сапсунговские. Доставай колоночки. Ребят, смотрите. Топовые колонки от сапсунга. Вот одна такая длинная. А, да, вот напольные с подставками. Вот, вот так это что, все блин, блин. собирается. Вот так вот, ребят, зацените. Бам. Топовые колоночки. Давай, давай. Не зря приехали, блин. Ну, хоть, хоть не немножко техники. Ой, там жопа платье. Да. Давай его, можешь его обрезать. Провод придется вырывать, потому что тут жопа платье. Да это бюджетный микролаб, к сожалению. А где усилитель от этого всего? Вот еще колоночка микролап. А как того же ручка. центра. Чего? А, рю рюкзачок Додо пицы. А, нет, сумка. Сумка Додо Пицы. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Как скоро, это скоро я заживет. Вот эту колонку, все, блядь. Это ты вытаскивал? Да, вот это... А, и пятки. Кормилица. Вот она. Кстати, я смотрю там какая-то клавиатура валяется. Дим, глянь, может игровая? А, цвет крутой, новые шланги, ребят, для смесителя возьмем. Так, ладно, полезу во второй контейнер. Сытная буреночка сегодня вот эта. Опа! Коробка от ноутбука MSI. трепьет О, вот. Ебашка. Нифига себе. Смотри, Ебашка. как раскрыл это крылышко. Пылесос беспроводной. Дорогой бренд? Ебашка. Нифига, экран даже а есть. Не, не а это. Зарабинка? Элиф. Ребят, бренд Элив пылесос. Смотри, беспроводной. И зарядочка вот есть. Модель. Так, ребят, э -э бренд пылесоса Элиф модель В55. Стоит пылесос на Авито вот столько. Будем надеяться, что он рабочий Притащим в гараж, будем проверять вот. Самое крутое, что есть док-станция для зарядки Потому что часто мы находим пылесосы Без док-станций а. О, и он еще даже с мусором там, mm -hmm. Значит, пылесосит Сосет он О, смотри, это новый плед Пледики, новый это прям молодец, набор абсолютно. Похоже на плед, нет, это плед, мы чувак будем... Возьмем, конечно Офигеть, беспроводной пылесос, пледик новый о, нифига себе, жигулятины. жигулятины, стекла эти заднего вида, смотри их сколько, целых три штуки, это вообще с рамкой, прикол. Во, еще плед, чувак, тут целый пакет этих пледов, ногу, Ра, еще плед, ребят, вот еще плед, это с Валбериса, смотрите, Валберис, набор полотенец бежевый. Да это мне домой тоже возьмем. И ты себе домой возьми. Офигеть! И там еще какой-то плед над ней. Вот еще новые пледы, ребят, в упаковке. Вообще балдешь. Пылесос, пледы. Че дальше? Во, еще, чувак, еще пледы Еще пакет пледов Вот там плед большой Новый, да он новый, смотри а, все, Прям так. видно, налячий. Это, это мне плед. даже домой, для малой да. Офигеть, ребят, новые пледы Бизнес у кого-то прикрылся По продаже пледов Ну все, голяк, идем дальше И ребятки, самое обидное То, что это обувь Вся детская Вот эти, кстати, не балансы возьмем Ну, то есть, не на нас я уже думал, блин, грустить по этому поводу, потому что ну это шляпа, за копейки это все продастся. Как опускаю голову вниз, а тут тупо лежат беленькие кроссовочки целенькие от бренда Puma, на оригинальные. На кого? На меня они, потому что они похожи, что это мой размер. Да, большие они, сейчас смотрим. Вот и бирочка, ребят. 46 размер, тупо Димон. Оригинальные, ребят, посмотрите на стельку. Вот, посмотрите на стельку. Стопроцентный оригинал Пума. Белые кросы на Диму. Абсолютно целые. Че, Дим, будешь переобуваться сразу? Нет, эти еще отходят. Так тут уже дыра сквозная. Понял. Я думал сразу обуешь Нет, новые. Так они грязные. Потом оставлю Но потом оставишь. Ребят, ну они вообще топовые. Они по-любому очень удобные. Просто все обувь такая трапишная очень удобная. Еще и тем более оригинальная. Просто такая помойка обувает. Ребят, Дима вот нашел тут такое вот органическое масло. Advanced Stage Handing от бренда Eva. орган Каканут. Это вот топовое для дрочки. Оно такое жирненькое, приятное. Понял? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, ой -ой. Ой, ой, вещевидные, вещички, вещевидная помоечка. Везде все раскидано, сапожки. Сорел какой-то бренд. <сусти> Что такое Дим? А? Последние два дня одни сапоги на помойках. Да. Где техника. А вот как тебе алоэ. Это алоэ или молочай? Алоэ вера. Что не слись. Посмотри вери. Зарядись. Дим, Дим, запрыгивай в бак, я вижу кепочку на продажу. А вот тут пакет, шматья. Под низом. Вон он. О, штаны спортивные для помоечки. Смотри, какие. Так, ну пусть Дима пока выбирает шмотки. Нифига себе, кэп. Прикинь, тут кэп оригинальный детский. Толстовка кэп, ребят. Вот, смотрите, кэп. Давай. Ух ты, какой костюмчик. Со смайликами злыми какими-то. О, нифига себе. Это тут топовые костюмчики. Я тебе дедюня, Только вот этот очень грязный. Ну, его, может, постирать просто надо. И вот еще вот этот. Вот этот мне надо. Помоечка одевает детей, получается, моих. Вообще бомба. О, какая жилеточка классная. Тоже возьму. Вот кэп. Прикинь, вот это я, конечно, офигел. Ребят, кэп. Да это дорогая фирма, блин. Он в соплях каких-то. Прикинь. А, так может там клопы специально, чтобы никто не заюзал клопов. Да нет, нет, выкинь нафиг его. Выкинь, говорю, там кровидные пятна. Его порезали этот ковер, потому что в нем клопы. Да что ты его трогаешь? Нет клопов. В коврах они не возятся. Ага. Ну, значит, не клопы, а тараканы. Че, опять вещи? Да падла, задолбали эти шмотки. Были... Были б мужские, нихуя себе, вот это мне надо. Мотобат ДПС, ребят. Вот это у нас Дима, у него Димы очко сузилось. Ребят, топовые штаны Адидас. Вот это мне оригинальный. Ой-ой-ой, размер С. Утепленные штани. Адидас, ребят, штани, Адидас. Смотрите, какие стильные. Вообще, вот эта помоечка сейчас порадовала. Adidas, оригинальный. Деду надо. Правда, размеры S, но они на меня налезут, пойдут. И вот здесь там тупо компьютер лежит. Эли, системный класс. блок. Давай, достану залезу. Доставай, конечно. Там старый системный блок, ребят. Прикинь, там внутри топовое железо. Прикинь, это... Он, Intel Core. План, он на у ту... нас даже ржавый. А может, там внутри не он. Смотрите, какая зажигалка Тайгер не работает. Тяжелый. Ой-ой, с железом. Да, внутри железа есть. Старая, старая плата там. Старая. Ой-ой, какой тяжелый. Так, ну смотрите, какое железо дарит помоечка. Нифига не игровой, очень древнее. Наверное, бабушка какая-то пользовалась данным комподактером. Весь пыли. Но оперативка на месте, процессор на месте. Тупо вот так вот эту сборку и продать нафиг. Видеокарта была, походу ее сняли. А он без графики, этот комп. Так что... Тут сюда видеокарту какую-то вставить за и будет все работать. А и жесткий диск сняли. Ну и пофиг, заберем все равно. Он даже снизу, смотрите, ржавый. Ценности особо комп этот не представляет, но за тысячи полторы, за две продать можно. Почистить от пыли и все. Ля -ля -ля, О, тупо рюкзак запечатанный. Фирменный. Какой-то от бренда биждай. Бинс хуяй. Бинс хуяй. Вот рюкзак бинс хуяй. Реально, ребят, смотрите. Бренд рюкзака бинс хуяй. И там что-то есть. Смотри, он целый абсолютно. Прикинь, там что-то есть. Давай смотреть. Да, топовый бренд. Бинс хуяй. это? Да, там я достану пакет. Проводня. Нет. А это USB-кабель. Вот порты а. здесь под Power наушники. Порты в рюкзаке. Да. Нифига там этих. Там вынос хаты. Там эти кассеты. Тут кассет. Тут кассеты, россыпью всякие. Дим, тут надо за запрыгивать. Смотрите, какой топовый металл мы тут нашли от машины. Вот такая штука. От машины еще вот такие четыре штуки тяжелые. Офигеть, так реально тяжелая хрень Офигеть Какой топовый металл, тяжелый Тут одна дилемма, как нам этот металлолом вести? Потому что он очень тяжелый и ложить его некуда Мы тут еще две сковородки нашли, а скутер-то забит находками Куда это класс, я не понимаю Вот такой вот контейнер на колесиках нашли с Машей и Медведем Вот Как раз сюда сложим этот металл и как-нибудь увезем ну это все такое тяжелое. Это как раз ты сдашь, и на бензин тебе будет для скутера. Дим, ты чё, гэнстер? Подтяни штаны. Ну вот, ребятушечки, как-то, блин, зафиксировал рюкзак, а сюда убрали металл. Вот он там весь. Главное, чтобы на ходу эти штуки не повылетали, пока мы едем. Сейчас мы сюда вдвоем сядем еще и поедем как-то. Вот это жесть. А еще мы на районе видели что? Мотобас. Да, нам сейчас, блин, прям будет очень экстремально ехаться с этим всем барахлом. Ребят, у нас беда, у нас подножка отвалилась, вот. Я не знаю, как мы поедем. Вот. Какую пружину там, болта нет. Болта, болта нет. Нету. Нету вообще. Треснул болт, ребят, все, минус подножка. Как нам сейчас с этим всем ехать, я не знаю. Ребят, я не, не смог его удержать, он упал. Походу там и пластик разбился. А вот и подножка ебучая. Дим, говорил тебе, блядь, до этого еще, чини ты ее. Ты месяц ездил с ней, она шкреблась у тебя, уже, металл уже везде постирался. В итоге тут болт нафиг просто отвалился. А что там со скутером? Я слышал треск с пластика, слышал. Пластик там раз, пластик раз. треснул, да? Ну вообще балдеж. А, так там у нас еще пылесос мог разбиться. Давай как-то подымать быстрее, пока машина не приехала. У нас еще металл этот весь выпал. Ну, ребят, еще один комп. Вообще балдеж. Сегодня день компьютеров. Второй системник. Нормально. Куда его только мы будем брать? Куда его класть? У нас забитый скутер хламом. Системник в сборе только без блока питания. Давай сюда. А вот он там плавает. А что здесь? Тут, наверное, вообще до хера всего. Да, ребят. Это что в коробке такое? Смотрите, ребят. Краска пульта красочная, низкого давления. Вот в коробке вот такой. Дальше кусочки плитки. О, Филлипс. Термокружечка топовая. Филлипс. Мешок чего-то, муки. О, протеин. Сой шоколад. Целая банка протеина. До 2021 года просрок. О, жижа зипа для зажигалки. Игрушка он какая. Смотрите, какой мишка целенький. Целая пачка плитки, ребят, запечатанная, смотрите, коробка плитки, капец, куда нам это складывать, ребят, тут еще краскопульт, еще один компьютер, вот сейчас нашли комп, а вот до этого. Кто да, и куда его... А ты точно сейчас один сам поедешь это все скидывать. Я уже с тобой не поеду. Я тут Я эту помойку залутаю до конца, посмотрю, что там еще будет. Ну реально, давно мы так не тарились. Смотрите, мы сейчас еле ехали с ним вдвоем. Мы вчера жаловали, что находок нет. Ага, давай.